В связи с продвижением проекта «Старт карьеры» на площадке Института управления экономикой и финансов КФУ состоялась презентация для студентов Казанского федерального университета. Мероприятие началось. Я вижу большое количество студентов. Это те, которые хотят поучаствовать в этом проекте. Насколько я понимаю, проект позволяет студентам определиться своей своей профориентации, к чему они больше готовы посвятить себя будущей жизни, где они больше проявят себя. То ли в предпринимательстве, то ли в причем именно в руководстве какими-то большими проектами. Но было названо, хотите ли вы стать директором большой международной компании. Видимо, это один из, одно из достижений. Можно быть директором большой международной компании, но я бы, например, здесь видел, хотел бы видеть тех студентов, которые хотели бы стать предпринимателями. Целью мероприятия стало знакомство и подготовка студентов Казанского университета к организации масштабных поволжских бизнес-кейс-чемпионатов, в рамках которых, как правило, организована публичная защита проектов. Как сообщают организаторы, все участники получат реальную возможность приобрести профессиональные личностные навыки, необходимые для построения успешной карьеры и бизнеса, научиться решать бизнес-кейс и запустить свой проект. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.